Всем привет! Ничто так не освежает память, как свежие новости от команды «Универ Сегодня с вами я, Аурелия Сташкова. Начинаем наш выпуск. Политика – дело тонкое. Александр Сидякин встретился с студентами Казанского университета. В КФУ состоялось чествование заслуженного профессора университета Виталия Ивашкевича. В КФУ пройдет региональный этап международной конференции «Фейлинг Волслаб». Участники смогут поведать всему миру о своей идее. Как часто вам удается задать открытые вопросы известным политикам и получить ответы, как говорится, из первых уст? Студенты Института социально-философских наук и массовых коммуникаций не упустили подобную возможность. И узнали у Александра Сидякина все то, что возможно было узнать. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Смотрим!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 27 марта в Институте управления экономики и финансов КФУ царила атмосфера торжества. Ведь в этот день свой 80-летний юбилей праздновал заслуженный профессор КФУ Виталий Вашкевич. О том, как это было, тебе расскажет Диана Шилова.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 Наверное, это и так, поскольку вижу, первый регион нас занимают наши уважаемые ветераны, люди, которые заложили основу нашего института, финансово-экономического института.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 FailingWalls Lab это международная молодежная конференция, которая объединяет ученых, бизнесменов, политиков, дизайнеров и программистов. В этот раз региональный этап пройдет в Казанском федеральном. О том, что ждет участников, решивших подать заявку, расскажет Анна Глазунова. В Казани впервые пройдет региональный этап международной молодежной конференции Фейлинг Волслаб.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 Это огромный шанс для молодых ученых и специалистов, ведь их идеи могут быть представлены всему миру. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз. В рамках мастер-класса Высшей школы журналистики посетили две медиа личности. Лия Загидулина и Я и Гуль Мирзаянова. О секретах их мастерства далее в нашем сюжете.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 На этом у меня все. Будь всегда в теме с Univer Пока!